Здравствуйте, Оля. Добрый вечер. Ну вот я э, хотела с вами сегодня очень поговорить, потому что сегодня такая новость, как это, знаете, хочется шутить на эту тему, типа, ваш откинулся, вот называется. Речь идет о Викторе Буте, который, ну, в общем-то, мне кажется, что этого гражданина знают очень многие, кто вообще интересуется, в принципе, там, торговлей оружием и прочим, и прочим. Он как бы известный международный преступник, он сколько 10 или 12 по Америке отсидел? Нафиг, нет, при приговоре 25, да. да а должен был, а должен был до 29 -го года по-моему, что-то в этом роде. 25, и, да. Его обменяли раньше, знаете, люди постарше помнят пошлую частушку, обменяли э, хулигана на Луиса Карвалана, где бы найти такой блядь, чтобы Брежнева сменять. Ну вот э, обменяли его на известную баскетболистку американскую. Э, мы знаем, что э, фактически э, этот обмен утверждал сам президент Соединенных Штатов и так далее. Почему? Первый вопрос, наверное, про так: Почему Россия так долго хотела забрать назад Бута? Поскольку, знаете, одни говорят, что он уже мог рассказать все, что он знал. Другие говорят, что Бут – личность такая, что ничего не расскажет никому. Я не думаю, честно говоря, что из американской тюрьмы, я даже не про тюрьму имею в виду, а про спецслужбы, можно уйти все-таки что-то, утаив за 12 лет. За 12 лет. Мы с вами знаем по популярному фильму «Оружейный барон» с Николасом Кейджем, «Жизненный путь» Виктора Бута. Он давний друг, однополчанин и так далее, и так далее Игорь Сечина, «Роснефть». И для таких людей, людей такого склада мафиозно-сицилианского, крестно-отцового, Склад у Путина и у Сечина именно такой. Не то чтобы своих не бросаем, это, конечно, не так. Это называется «ты меня обидел». «Ты меня обидел, ты забрал моего друга, отдавай моего друга». Это «ты семью обидел». И семья начинает договариваться. Поэтому здесь они просят любых своих, безусловно, любых своих сограждан, любых россиян, в любой котел. И глубоко не наплевать, и люди превращаются в пушечное мясо, но это член клана, это член семьи, поэтому будет сделано все. И было сделано все. Надо сказать, что очень был тяжелый переговорный процесс, потому что американская сторона хотела добавить еще нескольких своих заключенных на обмен, а российская сторона хотела своих добавить заключенных, например, создателя, некого, некого Клюшина, создателя системы мониторинга «Катюша», да, которая очень сильно повлияла на американские выборы. И самое главное, что очень многие члены Конгресса, например, хотели бы видеть в обмене Владимира Карабурзу, политзаключенного, И я надеюсь, что переговоры по этому поводу идут, Российская власть требовала невозможного, требовала, чтобы в этот пакетный, пакетное предложение включили знаменитого убийцу Красикова. Вот это тоже очень интересная персона, напрямую связана с террористической деятельностью российских властей, потому что этот самый Красиков убил в восемнадцатом -го году, лет -го года в центре, в центре Берлина. Чеченского полевого командира а, Хангешвили, и его, ну то есть это такое было наглое убийство, его поймали, дали пожизненное заключение и недавно перевели в тюрьму Берлина, он сидел не в Берлине, и все сразу подумали, что он тоже готовится к обмену, к сожалению, и об этом много, много об этом говорили. И это было утверждение российских властей, которые говорили «отдайте нам этого самого Красикова». Почему-то его очень хочет Путин, кстати. Вот Путин хлопочет о Красикове как-то отдельно. «Отдайте нам Красикова, скажите…» «Он вот да, так, таких, таких любит». «И вы скажите там американцы немцам, чтобы они, вам, чтобы они нам отдали». В общем, и немцы, и американцы пожимали плечами. С какой стати немцы должны, американцы должны говорить немцам и распоряжаться решениями немецкого суда?» Поэтому Красиков пока остается в Германии, но у сказать, что давление, давление довольно сильное. Но мы еще сами, я думаю, увидим обмены, потому что и с той и с другой стороны очень много заложников, очень много заложников. Оль, но кто, кто читал, я думаю, наши зрители, многие читали историю жизни Бута. Он, конечно, личность чрезвычайно колоритная. Но, с одной стороны, о нем сказал Бернс, назвал его подонком, как мы знаем, да, глава спецслужб Америки, таким конченным, отъявленным подонком. С другой стороны, говорят, что он там знает 10 языков, что он лингвистически очень одарен. Но самое главное не это. Меня вот интересует, смотрите, он торговал оружием с кем угодно. С Талибаном, с Аль-Каидой. Ну, в общем, для него, вот для этого человека нет моральных никаких ограничений. В то же время он, в отличие от Пригожно, читал книжки. И э, вот вопрос, вот сейчас, когда Пригожина могут признать э, там, я не знаю, Вагнер террористическая организация, Пригожина, соответственно, главным террористом, не может ли быть такое, но ну, это, в общем-то, знаете, в порядке бреда предполагаю, что э, они сейчас из будут делать, э, избута, вернее, будут делать какого-нибудь руководителя, какого нибудь ЧВК, который они сейчас будут плодить в больших э, размерах, потому что они, Путин дал распоряжение, как говорят, еще создавать ЧВК, кроме Вагнера, кроме Пригожинской этой истории, которая сейчас компрометировала уже довольно сильно. Мне кажется, что ваше предположение самые смелые, к сожалению или к счастью, имеют обыкновение сбываться. А то, что касается российских властей, то тут, я думаю, все что угодно может быть. Надо сказать, что до сих пор, до сих пор вот эти... Обмененные, обмененные граждане, они всегда играли большую роль в российской политике. Вспомнить Анну Чапман, шпионку, из которой делали, делали через звезду, но не доделали, потому что совсем, ну, какая страна такие шпионки, да? там она, она была просто тупая. Да? А потом а Марина Бутина, которая там сидела в американской тюрьме, и тоже там был, был сексуальный скандал, она теперь в Госдуме. И тоже мы видим ее замечательные умственные способности. Летчик Ярошенко, который был поминен весной этого года на американца молодого Тревра, который тоже взяли в заложники, я сейчас посмотрела, он уже сейчас очень близок к политике и комментирует со всех сторон какую-то замечательную новость про Бута, который просто царь и бог, и все на свете. Надо сказать, что летчик Ярошенко был взят за перевозку наркотиков в огромных размерах, да, и именно по этому поводу он сидел в США. Если учесть, что Бут у нас герой боевика, который все-таки, там, обаяшка, Кейш, хоть и не самый талантливый актер, но обаяшка, Широко его показывали в России. И такой... Извините, вот не по делу реплика, но я помню, что я когда то так тосковала во время этого фильма, с трудом досидела, мне показался интересно. Ну, совершенно. как и любые фильмы же да, но если есть, есть любители. И эти роскошные тараканьи усы и такая брутальность, ну, как-нибудь как востребованным в нынешней русской политике, да еще и такой... Безусловно, антиамериканизм, тут объяснять причины, конечно, не надо, и очень хорошее знание о военных реалиях, при этом действительно цинизм, и он, конечно, он, конечно очень долго сидит в тюрьме, 12 лет – это 12 лет. Но каким-то символом в российском парламенте, в российской политике, в российской армии, но не в вооруженных силах, а вот ЧВК, он быть может. И я думаю, что Пригожин сейчас самое время нервничать конкурент. Я тут, Олю, послушала пару, пока э, ждала вас, послушала пару, пару экспертов относительно Бута. Ну, некоторые говорят, да что, 12 лет прошло, вот так же, как и вы, он уже не знает рынок, уже много поменялось, иных уже нет, эти а те далечие, поменялся, и как бы сам, э, само оружие поменялось, которым торгуют и так далее. Но я думаю, что человек, его талантов, да, а, то есть у него же коммуникационные таланты очевидно есть какие-то, если он мог договориться об обмене, например, известен же случай, когда его летчиков а, с оружием, Талибан задержал и ставал у себя, держал месяц там или полтора, и он с ними договорился. Он с ними договорился через министр иностранных дел Афганистана. Ну, то есть этот человек может проникать везде. да? Поэтому, мне кажется, с такими талантами, как это говорится, на свободе, на свободе он может со многими договариваться и узнать, что такое рынок, и кто теперь торгует. Мне кажется, для него это не составляет сложности. А в отличие от Пригожина, который только для внутреннего борща и для внутреннего потребления, он как раз может быть тем человеком, который может для России собирать оружие, которое сейчас очень надо, очень надо. Полностью согласна, тем более, что он не гимнаст и не гимнастка, он не... И даже не танцор диска. Да, никак не связан с физическими кондициями. У меня такое ощущение, что еще и он и в тюрьме мог обзавестись, ну, вряд ли полезными связями, но, по крайней мере, полезными знаниями для себя, то есть полезными для черного дела. И тут, что называется, руки помнят. Этот навык не уйдет. Да, да, это безусловно. Ну и а, еще одна новость не по теме. Я помню, что вам уже скоро нужно выходить из эфира. Одна новость не по теме. Сегодня а, лидер «Новых людей» Алексей а, Нечаев прокомментировал а, возможное движение а, Кудрина а, на президентские выборы в 2024 году. Он сказал, что это возможно. Что это такое? Нет, это заигрывание, это заигрывание хоть чуть-чуть Западом, какой-то какая-то э, надежда на людей, которые все-таки боятся э, ускоренной маргинализации, и это такая вот морковка, которая вот в общем давно давно стухла, и э, возможно, возможно, это такой новый плюшевый медведев, да, надежда, но этого уже всего не будет. Выдвигайся Кудрин, выдвигайся Кудрин. Я не понимаю, кого это может обмануть. То есть мы увидим снова какую-нибудь сплоченную связку. Э, Кудрин, Собчак, э, еще какая-нибудь парочка вот, псевдолиберальных э, псевдо э, поэтов, писателей, интеллигентов. И, собственно, все. Да, таких вот неразборчивых. Кто там обычно к Собчак э, прикладывается и к Кудрину. Так это все и будет. Не хочется а, а, обижать Ксению Анатольевну, потому что ни, это ни в коем случае не они, но, по-моему, эта лошадь все-таки сдохла, да, все, Собчак, Кудрин и так далее, и вся эта вообще компания. Да, да, да, то есть у вас как-то с вами, да, лошадь сдохла, морковка стухла. Да. да. Смотри, Оля, Оля, еще буквально, я смотрю, у нас еще немножко времени есть, поэтому а, пора спрашиваю вас, вот этот скандал с Дождем, который никак не утихает, я думала, что он уже утих, но сегодня а, журналист Дождя, который, собственно, с которого все началось, я помню, что его Алексей зовут Алексей. Алексей. <говорит> Он написал какой-то совершенно безумный пост, я посмотрела его твиттер, что вот если бы, а что радоваться, что наши парни гибнут, типа, и вот если за три дня бы взяли Киев, то, как, то и не пришлось бы радоваться. Но что такое, я чуть со стула не упала, думаю, а ему надо тихо посидеть в норке пока что, а он вдруг выступил с, такой, с таким бредом, понимаете, и... Эта ситуация становится все более какой-то патологичной. Я посмотрю, Синдеева сказала, написала у себя, что а, кризис очень а, ну, как бы сильный, и она будет принимать решение, какое она скоро скажет. Вот когда, когда украинцы обвиняют, как нам кажется, всех русских подряд в имперскости, мне кажется, вот этот случай, когда приходится соглашаться, что вы правы. Вот Это вот имперскость. Она есть и в тех, за кем казалось бы, мы не должны этого видеть. Нет, ну что, вы, да, должен за Украину, конечно, за Украину. Но она вылезает, все равно вылезает. Она глубоко, она в нас глубоко. Она в нас глубоко и... Я себя ловлю иногда на этом, да? я не знаю, что с этим делать. Надо растить новое поколение. Надо растить новое поколение, у которых этого не будет, конечно, ждать поражение России в этой войне, всячески помогать Украине победить, потому что только тогда, только тогда мы избавимся, мы избавимся от своего собственного величия. Совершенно ни на чем не основанному основанном, и откуда, собственно, проистекает нынешний русский фашизм? Ну да, я думаю, что нынешний русский фашизм проистекает из 20-х и 30-х годов. Поскольку он не был уничтожен тогда... Он, он расцвел пышным цветом, сейчас он должен был расцветить. Это было неизбежно. Вот. Мне кажется, что это было неизбежно. Но вот русский фашизм и еще один вопрос. И а, уже тогда расстаемся. Я читаю м, Осечкина вот последние посты. Он говорит о том, что у него собран материал, который сделает а, Пригожина, уже упомянутого нами сегодня. Но просто человеком ну, невозможно для а, общения практически. Что Путину придется, как он написал Осечкин, оправдываться за своего человека. Что там происходит? Какие там расстрелы, что там вообще происходит в среде вот этих вот зеков, которые якобы служат в армии? Не представляю себе, как они могут служить, но они как-то служат. Нет, они не служат, они наемники. Это наемничество за деньги, которое запрещено даже законами Российской Федерации. Наемничество запрещено. Тем не менее, они это делают. И дело в том, что Пригожин обещает, когда приезжает в зону, обещает, что он будет проводить несудебные казнь. Он говорит, что расстрел на месте за попытку дезертирства, за попытку сдачи в плен, за употребление спиртного и наркотиков и за сексуальные связи, кого с кем не уточняет. И опять же, вот, э -э, заключенные, да, такое ощущение, что они это слышат, они слышат только пряники, а прохнутые они не слышат. И они считают, что это игра такая, что это понарушку что Это как компьютерная стрелялка, что все это а, не по-настоящему. И течет там клюквенная кровь нарисованная. А, и когда они попадают туда, видят, что да, расстреливают. Да, расстреливают в лучшем случае. А вообще, конечно, кувалды по голове. Просто голову то всем, кто а, недоволен и пытается. Но дело в том, что а, это, про это Путин знает. И я думаю, что Осечкин имеет в виду какой-то другой материал, я думаю, что это будет материал, я так думаю, который мы действительно все не ожидаем или наоборот очень ждем, как раз связанный с, так сказать, статусом самого Пригожина. Как известно, несколько воров в законе, один из них, такой Саша Курарара, рассказал очень многого про Пригожина про его место в тюремной иерархии самое, самое низкое. И это, в принципе, важно и для самих заключенных, и, извините, для Путина. Путин живет по тюремным законам, по тюремным понятиям. И мы это прекрасно понимаем. Он нам говорил 22 года, что он живет по понятиям. И прекрасно понимает, что тогда он зашкваренный. И это... Это серьезно. Ну да, Саша, скажем для зрителей, что Саша Курара, это вот человек в наколках, который лежал и рассказывал о том, что Путин, господи, Путин, видите, оговорка по Фрейду, Пригожин, а в зоне, ну, был, как это называется, петухум или что-то в этом роде, да? Я не очень разбираюсь в этом. Вот. И что ему никто не подавал руку, он занимал действительно самую нижнюю ступень а, тюремной иерархии. Поэтому я думаю, что Путин показали это все. И а он сейчас думает, что с этим делать. И вот как раз Бут он как раз очень кстати. Очень кстати. Такой мужчинский мужчина, да, такой. Абсолютно такой, как, как он любит матчи матчи, Пожалуйста. Ну да, его, человек в его вкусе. Ольга, спасибо большое, спасибо. огромное спасибо. Да, все, да. спасибо, что да, сегодня прям очень кстати все. И спасибо за поддержку Украины, и за любовь к Украине. До свидания.